Согласитесь, 2020 год был для всех нелегким. И судя по закупке администрации Петроградского района, который мы обнаружили, еще одна катастрофа прошла для города незамеченной. Дело в том, что две недели назад чиновники администрации Провели менее чем за 24 часа закупку аж на 11 миллионов рублей у единственного поставщика. Сделали не это под предлогом ликвидации чрезвычайной ситуации и оказания гуманитарной помощи. Действительно, в обстоятельствах непреодолимой силы закон позволяет провести закупку без конкуренции. Раз такая спешка, может быть, речь идет о закупке жизненно важных лекарств, или проведение спасательных работ, чтобы предотвратить последствия аварии, которые мы почему-то не заметили. Нет, не угадали. Обстоятельства непреодолимой силы – это непреодолимое желание спикера городского парламента, Единороса Вячеслава Макарова лично поздравить каждого ребенка Петроградского района. Вот сладкий подарок, который получили ученики 67-й школы. В нем набор конфет и открытка с наилучшими пожеланиями от Вячеслава Макарова. Хотя закупались они не на деньги Вячеслава Серафимовича, а районной администрации, то есть за счет городского бюджета. Вот в тех задании такие же конфеты и открытка. Мы даже замерили ее линейкой, совпадает точь в точь, 148 на 105 миллиметров. А вот дизайн открытки, согласно тех заданию, нужно согласовать с заказчиком, в роли которого выступает. Дочь Вячеслава Макарова – Марина Лыбанева, а по совместительству – первый замглавы администрации района. Это конфликт интересов в чистом виде, на что мы пожаловались в прокуратуру Петербурга и лично губернатору Беглову. Еще одну жалобу мы направили в УфАС. Чиновники придумали причину, якобы предотвращения чрезвычайной ситуации, только чтобы провести закупку через единственного поставщика. В итоге не было никакой конкуренции и цена закупки не снизилась. Да и самой закупки подарков в изначальном плане графики на 2020 год не было. Она появилась там только 11 декабря и каким-то волшебным образом поставщик нашелся в тот же день и с ним был заключен контракт. Прямо предновогоднее чудо. Такие подарки администрация закупила более чем для 9 тысяч учеников и 69 школ и детских садов в Петроградке. Подарки детям, безусловно, важно и нужно делать, особенно в такой непростой год. Но почему город должен платить 11 миллионов рублей за личную раскрутку руководителя Петербургской единой России Вячеслава Макарова за счет этих подарков, мне не ясно. Сам он при этом с трибуны парламента призывает к жесткой оптимизации бюджета, чтобы преодолеть последствия пандемии. Коснуться она должна, видимо, всех сфер, кроме его предвыборного пиара. Видимо, он думает, что это поможет ему избраться в 2021 году. Давайте огорчим Вячеслава Макарова и сделаем так, чтобы он покинул депутатское кресло в новом созыве. Для этого регистрируйтесь на сайте умного голосования, ведь городу нужны достойные депутаты, а не лицемеры из «Единой России».